Привет. Доброе утро. Здравствуйте, мои дорогие полуночники. Время 5 часов утра. У каждого человека бывают в жизни такие моменты, когда ты ночью просыпаешься и не можешь уснуть. Хоть глаза зашивать крестиком, хоть гладью. Все равно ты не спишь. Творческие люди тогда говорят, что валяться-то буду. Встану, да и что-нибудь хорошее сделаю. И вот я встал И решила сделать кое-что хорошее. Обычно в таких ситуациях я начинаю с того, что чтобы осветлить немножко в голове происходящие процесс. Я начинаю делать массаж биологически активных точек лица и головы лица и головы, для того чтобы немножечко проснулся мозг. Итак первое прежде всего надо настроиться на то, что ты сегодня день проживешь, в позитиве, в радости, в том, что достойно ты его проживешь, а не будешь ходить унылым, ноющим нытиком. Итак, берем два пальца. Ну, вы знаете этот жест, да? Их надо соединить вместе и приложить вот сюда между бровями, где обычные дианки рисуют красную точку. Для чего это делается? много пальцев для того, чтобы при вращении охватить более широкую площадь. Итак, вращаем в одну сторону, Нажимаем. три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. При этом улыбаемся. Обратно раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. Если вы этого еще не сделали, сделайте, пожалуйста. Вторые, вторая точка находится на височной впадине. Если поставить пальцы на виски, найти самую глубокую точку, глубокую ямку. Туда поставить вот эти же два пальца средних. И умеренно нажимая в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другую. Вращателями, движениями. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Если болит голова, можно сделать пятьдесят раз. Не десять, а двадцать, тридцать, сорок, хоть сколько. Дальше, да, при этом что, улучшается кровоснабжение головного мозга, туда начинает больше поступать кислорода, сосуды начинают двигаться и работать, и в голове наступает просветление. Вот эти точки, они влияют на глаза, на то, что начинают глаза работать лучше, и улучшают память, ну, сами знаете, улучшается кровообщение головного мозга. Здесь третья точечка. На крыльях носа внутри, если так, нажать пальчиком, ощущается косточка. Прящик такой. В, этой, в этом крящике тоже есть углубление или не углубление. Надо найти эту самую глубокую точечку, поставить ее два пальца и также вращать вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Для этого, конечно, надо улыбаться. А если еще лучше включите прекрасную музыку, будет еще лучше. И в обратное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Насморк проходит, однозначно. Я так аллергию вылечила. Несколько лет назад, в 90-х годах, я вообще страдала аллергией, на больничном дело. Аллергический ринит у меня был. Уколы даже в нос ставили, блокады всякие делают. Сейчас у меня этого нету. Дальше вот здесь под зубами. Здесь под зубами. Также берем две точечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очень важная точка находится впереди козелка. Вот здесь на есть у нас козелок. Если мы откроем рот, то вот здесь появится ямочка. В эту ямочку при открытом роте, поставим эти же пальчики, закроем рот и начинаем вращать. Это очень важная точка. Здесь проходит троничный нерв. Для красоты лица женского это вообще уникально. Давайте вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять. А, хорошо. Уже даже светкие стало в глаза. Да, да. Но если уж мы заговорили про красоту женского лица, то женщинам особенно. Очень полезно делать такое упражнение. Кривляние всякие. Более начинают смеяться и улыбаться. Вот это основные точки на лице, которые заставляют разбудиться мозгу. Ну и вот утром, прежде чем встать, я лежа в постели, открыв глаза, но я глаза, сначала перекрещусь, а потом делаю лежа в постели вот эти упражнения. Так, и еще на затылке, очень важно, на затылке. Если поставить вот так э, ладошки сюда на затылок, вы почувствуете затылочные бугры. Прямо под затылочными буграми, на границе черепа, где заканчивается череп. На эти самые тоже такие места. И в одну сторону 10 раз. И в обратную Улучшается зрение, однозначно, потому что зрительные центры находятся на затылке. Улучшается кровоснабжение спинного мозга и головного тоже. Это очень важно. Особенно У меня вот всегда шейный остеохондроз если Шейный остеохондроз. От него и уши бывают болят и прочее. Вот здесь находится сплетение всяких нервных узлов. Мы их просто сейчас активируем. Кровь поступает более активно, с кровью идет кислород, идут все необходимые элементы, поступают в головной мозг и начинает голова лучше работать. И последнее. Центральная точка, где позвоночник соединяется с черепом. Найдите вот эту точечку. Поставьте в самую глубокую ямку этот же палец средний и одной рукой в одну сторону улыбаясь. Ощущая себя а, хорошим, бодрым человечком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А другой рукой в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А. Все. И еще самое интересное, важное упражнение. Это тоже лежа в постели. На ходу можно его делать. Сидя где-нибудь в транспорте, в ожидании транспорта, да где угодно. Это тоже мозг пробуждает. Смотрите, что происходит. Мизинец правой руки ставим на большой палец левой руки. Вот так. Переворачиваем. Получается большой палец правой руки на мизинце левой. Поворачиваем к себе. Безымянный палец правой на большой левой. Поворачиваем. Большой правый на безымянный левой. Поворачиваем к себе правую руку. Получается, средний палец на большом левой руке. Поворачиваем от себя большой палец правой руки на средний палец левой руки. Поворачиваем к себе указательный палец правой руки на большой палец левой руки. Поворачиваем обратно. Большой палец правой руки, на указательный палец левой руки. И вот первая позиция, это мизинец правой руки. Не смешно даже. правой руки На большой палец левой руки. И пошли обратно. Вот таким образом мы начинаем двигаться. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын-тын. тин Все, ребята, вот так вот вы 2-3 минутки поделаете. У вас просыпаются мозги, открываются глаза, улыбается рот, и жизнь становится прекрасной. Если вы не можете изменить ситуацию, у каждого бывает в жизни тяжелые ситуации, надо постараться изменить свое отношение к данной ситуации. Каким образом его изменить, то есть оно у тебя самое противное в жизни, это отношение? А вот при помощи. Вот таких небольших простых очень и эффективных упражнений так но ну это только начало хорошее вот так вот мы еще теперь уже хочется растереть потому что между пальчиками и головным мозгом прямая связь находится не в садике делать детям сначала пальчиковую гимнастику а потом начинают развивать их речь. И работать над звукопроизношением. А теперь самое интересное. Еще я вам покажу сегодня ушки. Это не я, ребята, придумала. Это восточная практика. Практика восточных единоборств. Ничего здесь нету сложного. Но это очень действительно работает и эффективно. Итак, ушки. ушки. Гимнастика для ушей. На поверхности ушной раковины находится более полутора тысяч Точек тоже, которые связаны со всем организмом. Это нервы, это э, каналы, может, энергетические каналы, кровеносные сосуды и так далее. Поэтому очень важно растереть уши в любое время дня. Даже на ночь, если вы разотрете, вы будете прекрасно спать и уснете. Итак, берем уши, ну, утром это однозначно. Инач вот так уж, ну, раковину берем полностью, как чебурек. И начинаем тянуть вниз. Раз, Удыбаемся, осаночка растираем, а теперь вверх. Теперь на сорок пять градусов назад. Вот так вот я их оттягиваю. И все внимание у меня в ушах находится. Это не трудно. Вот рыслые ручки, они устали у меня, потому что я сильно нажимаю. <coughs> берем также полностью всю площадь уха у и крутим назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вперед. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь берем ладонью, прижимаем вот так и крутим назад. Так. Шесть, семь, вперед. И самое главное, конец, как говорится, конец дел венец. А, вот хочется все пальчики уже вот так вот помять их, разминать. Это просто я тут, ну вот да, особенно уже кому 60, плюс, им нельзя вообще резко соскапивать с кровати, а именно надо постепенно себя будить. Итак, очень важное упражнение на ушных раковинах, оно позволяет развиваться интуицией. Потому что э, между ушами где-то, именно на уровне между ушей, находится очень важный орган мозга, гипоталамус. Там где-то спит у нас подсознание, которое управляет вообще всем, что происходит вокруг нас, в нашей жизни в том числе. И интуиция, вот мы чувствуем, вот мы чувствуем там, там шестое чувство как раз находится. Это елочка. Мы с Толиком на конкурс сделали елочку из, из кружева. Она у нас волшебная. Ты дым, ты дым, ты дым, ты дым. Итак, берем центр ладони, ставим напротив слухового прохода, именно напротив дырточки, прижимаем и резко опускаем. Получается хлопок. Вот таких 10 хлопочков. Раз, два, три. При этом можно смотреть, как часики. Тын, тын, тын. Очень сильно водить глазами. Это тоже важно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Вот эту часть лица мы немножко Некоторую часть нашего тела разбудили. Доброго дня, ангела-хранителя. Я сегодня проснулась и думаю, столько уже лет прожено, прожито, такой богатейший, уникальнейший жизненный опыт у меня. И уже не хочется жить под горку-то, доживать, хочется жить благотворно, хочется жить насыщенно. И начинаешь понимать, что вот этот опыт прожитых лет, он дает тебе основание, фундамент и особый катализатор для того, чтобы каждый день сегодняшней жизни ощущать с особым наслаждением, с благодарностью к Богу за то, что ты живешь, за то, что ты еще чувствуешь, за то, что ты, ну, ну не буду я тихой старушкой в пуховом платочке. Не дождетесь. Пока.